Привет! Не так давно в маркетинге появился новый тренд, который называется норм Core маркетинг Вообще-то эта история не совсем про маркетинг, это скорее вот появилась такая новая субкультура, либо такой новый стиль жизни, который все больше начинает набирать обороты и влиять на разные сферы жизни, в том числе и на маркетинг, и на рекламу. Вот что это за такой новый тренд и какое влияние он может оказывать? Вот об этом мы подробно поговорим в этом видео. Итак, поехали! Давайте сначала разберемся с этим понятием "норм кор". Это слово образовалось от двух английских слов. Первая часть это "нормальный", вторая часть это слово "кор", которое означает ядро либо основа. Это понятие говорит о философии простоты, где ценится образ жизни, в котором в центре внимания простые, комфортные, понятные вещи это своего рода протест здесь идет мода на немодная то есть где не нужно соответствовать каким-то тенденциям стилям где не нужно как-то по-особенному одеваться чтобы подчеркивать свою принадлежность какой-то социальной группе здесь все наоборот здесь в центре внимания простые и комфортные вещи и вот если говорить о моде об одежде то когда говорят о стиле норм core, обычно приводят пример стива джобса который всегда ходил в и в джинсах его в принципе очень тяжело представить в какой-то другой одежде в своем большинстве люди устали от сложных информационных технологий, от постоянного информационного перегруза. Сейчас вокруг очень много всего, очень много продуктов, и нам очень сложно выбрать, что же на самом деле нужно. И при этом нас еще атакуют со всех сторон различными предложениями, различной, различной информацией. И на самом деле, вот если говорить об из изобилии продуктов, то изобилие забирает очень много сил, энергии этому очень сложно противостоять и в конце концов мы можем попадаться на какие-то удочки и покупать допустим ненужные нам вещи то есть нам что-то постоянно навязывают и вот в этом контексте все больше становятся востребованными такие вот простые умиротворяющие коммуникации которые все больше начинают выделяться среди вот этого многообразия информационного шума и если мы говорим о норм core маркетинге то здесь можно выделить некоторые особенности. Здесь в центре внимания будет стоять спокойствие, простота, медлительность, гармония и может быть даже какая-то обыденность. Ну и давайте более конкретно, как это может проявляться в жизни. Сегодня появились рестораны так называемой медленной еды slow food. Появилось направление медленного телевидения slow tv. Появился такой тренд, как замедленный ритм жизни. Называется slow movement. Ну вот, если брать, допустим, рестораны медленной еды, мы можем получать удовольствие, когда принимаем пищу, это естественно. Но у нас может быть калорийный источник удовольствия, а может быть еще не калорийный, то есть тогда, когда мы успеваем заметить красивую сервировку, получаем удовольствие от взаимодействия с красивой посудой, получаем удовольствие от красивого интерьера, мы все это осознаем, мы все это успеваем заметить. Вот это вот и есть лоу-фуд, то есть когда мы смешиваем несколько источников удовольствия у нас в данном случае есть калорийный источник и не калорийный источник кстати вот этот подход очень часто и рекомендуют именно диетологи которые разрабатывают различные программы там по снижению веса и так далее то есть направление вот ресторана медленной еды оно точно будет как-то развиваться и находить все больше свое отображение в обычной жизни Дальше, культура замедленного ритма жизни тоже все больше набирает обороты. К сожалению, в повседневной жизни не всегда есть возможность это организовать, и поэтому появились целые направления путешествий, отдыха, где в центре внимания не активный отдых, когда мы там перемещаемся с места на место, смотрим достопримечательности, а наоборот, люди уезжают из большого города в какое-то тихое место, где очень много природы, где есть возможность погрузиться в тишину, там, как правило, это все может сопровождаться какими-то практиками йоги, медитации, где люди могут защитить себя от информационного шума, который преследует их в повседневной жизни. Вот такой вот отдых сейчас становится все более популярным и таким образом направление slow movement, оно тоже набирает обороты сегодня. Ну и самый удивительный тренд называется медленное телевидение, чтобы было более понятно что это, я сейчас в общих чертах опишу несколько кейсов, их подробное описание можно очень легко найти в интернете. Итак, известный британский производитель здоровой пищи компания Waitrose сделала такой ролик, который назывался «Мир глазами коровы». Все, что они сделали, они корове на голову одели обычную камеру GoPro, и корова, соответственно, вела трансляцию. Что она показывала? Она показывала, как пасутся по другие коровы, показывала природу, значит, как пасутся куры, там можно было ощутить, ощутить звуки природы, то есть, как, например, там гудят пчелы и так далее. И у ролика было достаточно много просмотров. Еще один пример. Известный производитель элитных алкогольных напитков тоже снял ролик с очень увлекательным сюжетом. Значит, известный актер просто сидел на фоне камина и в течение 45 минут просто очень медленно пил виски. Бутылка виски при этом стояла на столе. Все, больше ничего не делал и за это время не сказал ни слова еще один пример британский канал channel 4, он снял тоже вот такой вот трехминутный ролик с увлекательным сюжетом но при этом есть еще полная версия для тех кто хочет посмотреть она была выложена на youtube значит ролик по принципу Тома Сойера. там мужик просто красил забор и все и больше он ничего не делал о чем это говорит это говорит о том что сейчас есть спрос на простые и можно даже сказать банальные вещи Здесь есть один важный момент, на который нужно обратить внимание. Да, люди все больше будут тянуться к чему-то простому и понятному, потому что сложного вокруг нас очень много. И это то направление, куда будет идти маркетинг. Но здесь важно различать два понятия. Есть понятие примитивность, а есть понятие простота. И вот это не одно и то же. Потому что примитивность это тогда, когда даже не было попытки разобраться в чем-то очень сложном. А простота – это тогда, когда было осмысление, осознание чего-то сложного, и уже только после этого идет возврат от сложного к простому. Вот это очень принципиальное отличие. Знаете, есть иногда такие люди встречаются, которые умеют объяснять на простых вещах. И вот оно прямо чувствуется, что за этими простыми вещами всегда стоит глубина. Я сейчас приведу один пример, который мне просто пришел в голову, но он мне очень нравится. Этот пример не связан с маркетингом. В одном онлайн-курсе, то есть это образовательный продукт, нужно было объяснить, что такое социальный капитал. Вот на эту тему можно найти в интернете очень много определений в стиле, что социальный капитал обозначает социальные связи, которые могут выступать ресурсом для получения выгод, для достижения социально важных целей, бла-бла-бла, вот что-то в таком стиле автор курса она использовала немножко другой подход вот она для того чтобы объяснить что это она спросила вот вы чебурашку смотрели мультик вот там э, герои главные они строили дом дружбы вот это и есть социальный капитал и вот после этого сравнения каким-то странным образом все становится понятным. И вот это сложное определение, что это обозначает социальные связи, которые могут выступать ресурсом для получения выгоды, для, получ... для достижения социально важных целей, вот это все тоже сразу становится понятным. И вот такие сравнения может находить только человек, который дошел до сути, вот очень глубоко копал, очень подробно разобрался и потом от сложного вернулся к простому. Вот именно вот эту простоту мы сейчас рассматриваем в этом видео. То есть, когда мы говорим о норм-корм-маркетинге, ни в коем случае не должно возникать ощущение, что мир будет становиться каким-то примитивным. Наоборот, будут востребованы простые и понятные вещи, но за которыми стоит глубина. И именно эти тренды будут находить свое отображение в маркетинговых коммуникациях. И именно такие коммуникации будут более конкурентными и будут выделяться среди всего многообразия чего-то сложного. Еще один важный момент, который нужно помнить, что наш мозг, он так устроен, что он всегда будет отдавать предпочтение чему-то ясному и понятному. То есть он идет по пути наименьшего сопротивления. Там, где нужно понять и затратить при этом меньше энергии. То есть вот это тоже такой момент, который стоит учитывать. Помнить, что люди перегружены информацией. Мы живем в эпоху информационного перегруза. Поделитесь в комментариях, было ли это видео для вас полезным, согласны ли вы с тем, о чем я здесь рассказывала. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!